С вами Зайцев Алексей и сегодня вредные советы. Обязательно откройте интернет-магазин. Без интернет-магазина ни один современный человек не может делать продажи. Обязательно послушайте тех идиотов, которые об этом говорят постоянно. Создайте сайт, лендинг-пейдж. Запихните туда статью про продукцию, обязательно ее где-то стырить надо при этом вот. Поставьте туда фотографию баночки и давайте рекламировать продукцию в интернет Без интернет-магазина успеха не будет Только если у вас будет интернет-магазин баночек, там будет номер, знаете, такой 8800 Вот только тогда будет все получаться Все В остальных случаях вообще бизнес строить невозможно У нас же с вами не его маркетинг, правильно?